И сейчас, если какой-то правитель появится, никол Пашинян или не знаю кто как-то об этого придурка назвать, то что решил, что все, он глубоко заблуждается, и мир заблуждается. Подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Ставится конец оккупации азербайджанских земель.